Прошла курс про зрение. Не знала про Анатолия Александровича ничего. Решила попробовать, хотя относилась очень скептически. Врачи мне уже говорили, что все, вот такое зрение, какое у тебя есть, оно может только ухудшаться. На курс я пришла с достаточно сильными проявлениями астигматизма и одновременно близорукость и дальнозоркость. Врачи мне говорили, что один глаз практически не поддается корректировке очками. Вот левый глаз у меня вообще видел только свет и тень, даже образов не видела. Вследствие операции у меня так произошло. И правый глаз видел немножечко лучше, то есть я видела образы. Я видела только левую половину каждого слова или иной смысловой единицы текста. Более 30 лет активного педагогического стажа конечно привели к некоторым проблемам со зрением. Я считала, что это ухудшение неизбежно, это происходит со всеми, и деваться от этого некуда. Уже в течение курса я сразу заметила результат, то есть делая упражнение, я поняла, что левый глаз у меня уже начал видеть мою руку, начал замечать цвета. Правый глаз тоже стал видеть все ярче, чече. Я уже могу передвигаться сама. Я вижу ступеньки, бордюры, то, чего я раньше боялась. В середине обучения я обнаружила, что оказывается, многие предметы имеют цвет. Они не плоские, как на картинке обычно, они все объемные. У меня полностью исчезли к концу прохождения курса проявления нарушений мозгового кровообращения, они у меня были достаточно серьезными. Этот курс он не только про физическое мое зрение, он про зрение мое внутреннее, про э, мое мировоззрение. Очень понравились все практики, все упражнения, потому что они настолько просты и понятные. Он был выстроен так, что проходился очень легко и удобно я прямо с нетерпением ждала доступа к каждому следующему уроку. Организована группа и поддержка кураторов. Жизнь моя поменялась, потому что нас не только научили видеть лучше, заниматься собой, но и относиться к жизни иначе, с большим позитивом, с большей радостью. Я еще продолжаю работать. Я думаю, что путь у меня не короткий, но я знаю, что мое зрение улучшается и будет еще лучше. Я, конечно, всем рекомендую вот это испытать и прийти к своим чудесным результатам. Большое всем спасибо!